Всем привет дорогие друзья, с вами Влад и сегодня будем играть в BMG Drive и сегодня будут у нас шашки с трафиком. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать, чай, кофе с печеньками, с шоколадкой и с бутербродиками и со всеми вкусняшками. Да. мы поедем сейчас. Не, ну у нас наверное будет несколько машин. Возьмем... У нас будет пятнашка вот такая красивая. Пойдем на ней. На большую скорость ездить и пытаться на <смех> минуту. Вот, и, и трафика не умерять. По-моему, на хелике покупаться. это такое. Это еще начало. потом то уехал. Ну, машин мало, кстати, с трафиком. Легко будет и, и, и, и. Машин не так много. больше Сложнее. реально легко вообще дако ну оно... еще вы да еще дерево да, вообще капец водительные наверное... не водительные наверное... выжил ну, нет ну, вряд ну, не знаю это все... ну по, -по, -по, -по меткам пенжи драйв допустим он выжил бы так а что у нас э -э Ладой, Вестой. Где она? Где она? А нету, она исчезла уже. Так, ну все, ладно. Давайте еще раз попробуем. Ускорения никаких нет. На кнопке Тут надо самому ездить просто. Не разгонять скорость. Давайте очень большую скорость хотя бы километров 200 сколько тут максимум ну тут мидер конечно потому что это новая версия виндж 2, вот тут нельзя поставить километр если была старая версия то я бы мог манекена у нас нету уже ну не во всех есть конечно некоторые. но из моду почти нет кроме одной а ей ставить только Я оригинальный поставил, теперь... все, 115. Это все это максимально, да, На почву едино. Да, когда 200, да, 115, да, 40, 40. Не, ну ты не делай, ты вообще, что? Не, ну мы легко убили, это да, вообще Если мы сейчас мы гелик, мы вот 200 поедем, 100, 30, не, ну легко. А нет, она больше. Что два? Это походу у нас в гору. без проблем, тут вообще, врезаться Мы можем, кстати, в следующей серии на грузовике поехать. Вот, блин, все, все, все, Ты... тормози! Блин, шестерка. А у нас эти двигатели нету. По шестерке удар. <свист> а мы на ходу, мы на ходу. А мы, мы его панкер закинули, панкер закинули. Да, у нас бампер, все. А кого мы вырезались? Мы вест вырезали? Да, колесо вырвало. А где шестерка? Вот, шестерка. Ну, тут, ну, тут, в принципе, все выжили, конечно, судить так. Да. Там, конечно, резкое торможение не... У нас, в принципе, тоже все выжили. И она даже едет, да, на ходу. Ну, двигателей нет пока. Да, едет. Сейчас гелик поставим. держать, смотри, уже сколько, 120 километров. Блин, вот ну, тут сложно. Он уже быстро разогнался. Пятнашка, только поехала. Мы, мы когда врезались, было 130, блин. Сейчас уже 160. Ну, ну, я же говорю, что 200 мы без проблем. Взять. Повороты, блин, вот, вот как? Вот тут все заносит. Все в дереве, да? Да, все в деревья всё. он пытается ехать ну все ну тут нет, тут водитель труп наверное и пассажиры тоже что, ну, тут такой удар об от дереве от деревья но мы никого не зацепили студа мы просто врезались в дерево но мы никого не засыпили. повезло в принципе да. другим водителям но нам не повезло сейчас Блин, сразу заносит уже. Блин, семерка. Нет, просто резкий старт, и его, он на дороге не держится. Он сразу занос идет, все, никак как пятнашка. Пятнашка не идет занос, она держится на дороге. А гельк нет, его чуть-чуть двинулся на такой скорости, все, занос идет, его удержать практически невозможно. Блин ну как тут вообще тут и там и там невозможно было так что там у нас с джипом если он еще не зарис а он же все да блин не быстро уже восстанавливаются нельзя посмотреть ну, если мы далеко улетим. Ну там не сильные не последствия но ну, мы чуть чуть чирком здесь задеты. Вот опять то же самое. Фу. А че мы там затеяли? Вот его уже в занос. Все, все. Че-пятнашку. Перевернулись. Четыре. Ну, напишите в комментариях, сколько мы раз перевернулись. Ну как тут судить вообще? Ну тут все, наверное, да водителю все хана так а что у нас с э, пятнашкой так деревья улетела да а ну тут еще хуже тут последствия еще хуже тут тоже трубы надо будет реально посадить как-то пассажиров и сессия как, как посадить там нет возможности такой это надо как-то брать из воду я брал не знаю надо, блин вот опять, опять. Не задели, затеяли, да? Тут неровная дорога. Тут разогнать скорость очень сложно. Вот реально неровная дорога. Ну, тут более-менее, да. Ну, сколько может? 190? Не, ну, Келик может больше ехать, Пассажир офигел просто уже упал. <смех> не, ну тут все, водители все Ну что тут, водителя прижало просто, ему руку оторвало вообще. А нет. Ну, перелом, короче, все Водитель труп вообще сразу. Пассажир не знаю, но водитель да. А на гелике у нас. Не, ну на гелике тоже как-то. Я думал гелик прочный, нифига не ну, прочный. Странно. Это какой-то не тот гелик. Надо будет, может быть, найти ровную трассу, чтобы можно было ровно погонять. Хотя тут трафик не такой большой. Опять. Опять. Не, ну это не интересно. Нет, ну это хотя бы не бредется. Не, ну сразу бредется, это не интересно. Хочется погонять. реально он не держится на дороге и на ровно ров держится на такой который вот вот так вот это вообще никак не еще держалась а гелик все в занос идет это хорошо что мы никого не сбили а все уже двигателем проблем но моя цель никого не сбить ну просто шашки делать но не сбить на гелике это почти невозможно. Все равно кого-то вот зацепим или вообще убил. Вот, чуть не забили. Миллиметров просто. Но сразу скорость большую берет. Это очень сложно. Вот, затери. Хотя не так сильно, но затери. Все, все в Так, тут вышли? Ну, сзади взят весь с снесли. Если пассажиров хорошо, что не было сзади. Ну, водитель выжил? Ну, вряд ли, наверное. Хотя мы выжить, в принципе. Нет, выжил, наверное, скорее всего. Ну, наверное, травму получил головы, Сотрясение мозга процентов, А у нас? А у нас еще хуже, мы об дерево. Да, у нас тут, наверное, все умерли. Потому что тут как дерево. Нет, какой-то не странный гелик, если честно. Гелик на самом деле очень прочный, но здесь что-то не очень прочно. Мы же обычную машину врезали, здесь. О, блин. Да. Опять. Какие-то у нас шашки не очень, если честно. Получается. Опять гелик Опять убил у двоих человек. Да, тут все. Тут вообще все кашу. А ну вот тут Гелик вышел, в принципе, а тут вообще без проблем. Ну конечно с такой машиной, был, даже считай двухдверный, да, машина. Да, На да, Гелику пятидверный так ты в принципе понял. и встали, в Сталих хорош. А это из пластмассы как будто. А мы это будет из пластилина. Не, ну реально, она, она не прямая, вообще никак. Вот тут прямая, и потом бах, резко поворот направо и все. Его уже в занос идет. Может быть без, без машин получилось? А вот есть, с машинами вообще никак. Так, ну у нас. Так, что у нас э, с Жипом. Не, ну хорошо так смял джип. Ну тут все водитель труб. Так, о, мы врезались еще, Мерседес. Мерседес, Мерседес. Бага только избить. Бампер только избили. Ой, еще пяташку летит. На 70 километров. Пяташки такое. Легкая. А мы едем дальше. Так, давайте возьмем Мерседес. Вот у нас Мерседес 46. Он ну, ну, вообще быстрый. Как? -то. Уже 200. Ну, все это это. Все это смерть. ночью ну, Еще задеваем. Задеваем. Еще вверх. Еще, Еще капец. Переворачиваемся. Еще так, так, так, так. Все это Все, погибли. Что нифига себе! Так мы чуть-чуть его затеяли. Ну, Пассажир, наверное, бьем, да? Трясет его так хорошо. Нет, ну, тут... Нифига себе! Я думал, что гелик быстрый, а да нифига, вот Мерцедент э, G-63 Нифига. Гелик сейчас некому. Понимаю, почему гарантия mm -hmm. построили. На 250 километров в час редко все. Там легко все. Вс, резко переруживает. Нет, нет, вообще нет. Попадем? Нет. Нет, миллиметр. Я думаю, мы заденем его. Ещё ещё закидываем. Шрус. Он живой? В принципе живой, но не такой сильный, да. Живой, живой. А в шестерке непонятно. Ну, судить тут только по... по деформации. Ну, скорее всего, наверное, в этих вот такой слишком сильный, да. Вон руль я что оторвало. Ну, блин спорный сейчас но очень то ну. вы ну, сами напишите вы я снимаю такая у нас что это шестерка шестерка просто половину разорвал понятно что тут трупы тут даже смотреть нет смысла а что у нас а все мы еще вырезали кого-то я помню. мы не только в шестерку врезали мы еще в кого-то врезать ладно уже и нету непонятно кстати мы еще кстати задели мерседес у нас четверкой где четверка в смысле как бы что делили и исчезли все стать они все исчезают сразу если мы дадут большое расстояние Че он перевернулся вообще? -мо! Вот это жестко. Нифига себе! Ну тут крышу снесло. Ну тут все, наверное, да, тут все. А, ну там все исчезло. Ну, Мерседессе тоже крышу снесло. Сзади особенно вообще влебер. А вот наши. Эти. Не, ну блин, так неинтересно, не исчезают. Ну, ладно, давайте нет. Уже, Ускорение нет? Ну так уже не будет. Если спинся, ну так ускорение. А если бы ускорение? По принципе, по деформации он мог выжить, но так, нет, конечно, ну, что, что, что? нет. 7 у нас тут что могли выжить, а там нет. Все ладно. Как я обещал, будем заканчивать. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение вторую серию по шашкам на комате, с прицепом, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.